Меня зовут Макс Дорбека, Я хотел бы сегодня показать вам, как играется песня Ливана Горозия, которая называется Альфа. Почему эта песня? Она новая, она свежая. В ней всего 4 аккорда. Для того, чтобы ее сыграть, вам понадобится каподастер, то есть зажим на первом ладу. Первым аккордом является ми моль минор. Диаграмма будет вот здесь. Второй аккорд песни соль моль мажор. Третий аккорд песни – ля бемоль мажор. И четвертый аккорд песни – си мажор. К этому аккорду я добавил девятую ступень. Ритм у этой песни такой. Это припевная часть все вместе это играется так Могли заметить, я, когда играю первый аккорд, большим пальцем зажимаю две струны. Соответственно, я их глушу. Я их не зажимаю, я их чуть-чуть глушу, чтобы они не, не звучали, когда я играю по всем струнам. Если бы я играл по всем струнам, у нас была бы фальш. Соответственно, я пальцем закрываю эти две струны, чуть-чуть просто касаюсь и получается... Второй аккорд. Я могу взять его вот так, баре, но мне так не нравится. Мне удобнее взять, перейти из ми-бемоля в соль бемолю таким способом. То есть я большим пальцем зажимаю бас. Второй аккорд. Я могу взять его вот так. Но я зажимаю просто два пальца и э, пятую струну я глушу вот этим пальцем. То есть у меня получается Эта нота не звучит И последний аккорд Здесь я стараюсь не цеплять шестую струну Получается вот так на одном аккорде я решил не использовать полноценный аккорд или вот так а решил просто играть квинту аккорда то есть либо может это здесь сыграть двумя пальцами но мне больше нравится вот здесь потому что я могу заглушить все струны кроме трех нот соответственно этим пальцем я глушу шестую струну и э, другими пальцами я глушу вот эти ноты теперь соберемся вместе сильный сильный сильный настоящий альфа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 Наки всегда сверху ты три полосы На что способен ты без полосы